Привет всем, с вами Тим Метро. Да-да, Тим да, Метро. И мы продолжаем играть в симулятор метро 3D. Сегодня я вам покажу бак на кольцевой линии, но я это урежу. Но на целых двух целых линиях. Потому что одна это где старая город с первой версии, а другая это на кольцевой линии, что есть в городе Портовый. Пожалуй, лучше стоит выбрать номерной из третьего видео. Ну, чтобы было как продолжение. А для Гринвилла я ничего не возьму, потому что там поезд не понадобится. Ну, еще поездку устрою. Поехали. С ботанического сада отправимся. Но здесь мне возникает вопрос, куда какое именно направление ехать? Главное, чтобы мы не поехали в сторону планетарии. Поедем до делового центра или проспект независимости. Там все перемешано, блин! Мы едем в нужную сторону. Помните, тут был подъемчик? Так вот же он. Блин, я упал. Там поезд был, блин. Эх, ти метро. Ошибка не повторится, если выбрать трафик намного. Ну, часть спуск. Главное, чтобы не упали. Все нужны поезд. Пассажира, почему ты не входишь? Информатор тут выключен, не знаю почему. На, ну, я тут прокручу. Зацепер! Вот это да! Этот мужик зацепился за поезд. до театральной недалеко ехать. Не понял. <смех> <смех> Оба-на. Поезд приехал, куда он поедет? Женщина зацепит. да это был поезд в сторону. Вот и едет. Нам и надо садиться в последний вагон. С информатором было бы получше. Следующая. Станция театральная. Вот следующий номерной. Кстати, на театральной ты и был, еще баг. Так, почему-то лагает. Ну, следующая станция уже. Мы поедем в другую сторону. Вот мы и приехали. Поезд! Еле вышел. Давай голову поворачивай. Эх, блин. Поезд двери закрыл. А мне не пойти сюда. Ну и ну. Ладно, Бак вам показал. Сейчас покажу в Гринвилле. Бак заключается в том, что можно попасть вот на те платформы. Так не попадешь. Так, на Русичи потом покатаемся. Надо на эти штуки зайти. Вот мы упали. Обратите внимание, что на пути упасть нельзя. Вот так. Интересно, а выйти можно? Работает! Не, не работает. Ад. Нет, Русич уехал.